Прощай, позабудь и не обессудь, А письма сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь, Да будет он прям и прост, Да будет во мгле для тебя Горсть звездная мишура, Да будет надежда ладони Греть у твоего костра, Да будут метели, снега, дожди И бешеный рев огня, Да будет удачи у тебя впереди Больше, чем у меня, Да будет могучий прекрасен бой. Гремящий в твоей груди Я счастлив за тех, которым с тобой может быть по пути.